Всем привет! Сейчас я расскажу про маску Бушат. Э -э называется MaxLux заказывали ее в интернет-магазине www.davas.su здесь, значит, пришла вот такая вот коробочка обычная сделал отверстие, ну, чтобы там не было влаги сохло быстрее вот сейчас посмотрим ее Маска, значит, предназначена для подводной охоты, глубоководной и для фридайвинга. Так как в этой маске очень маленькое подмасочное пространство, стекло прилегает, грубо говоря, даже касается ресниц, то есть очень близко к лицу находится. Соответственно, вот здесь вот, если видно угол обзора, вот здесь от резинки, то есть вверх идет, то есть очень большой угол обзора, и по бокам также. Здесь вот видно, угол такой и скос идет. То есть угол обзора очень широкий. Так, какие еще плюсы? А, считается, что у Max Lux у Бушата самый мягкий силикон. То есть это для комфортного плавания, чтобы где ничего не жало. Вот. Ну, думаю, не буду я вам рассказ, как подбирать маски. Все и так знают с ней уже наверное год очень доволен еще что могу сказать про маску у нее нет рамки то есть она идет сразу силикон садится на стекло здесь было еще при покупке когда прислали пленка такая я ее содрал. здесь пометка на маске что прошла термообработку то есть стекло каленое вот. в принципе все понравилось видео ставьте лайки если есть у кого-то вопросы внизу можно изложить свой вопрос в комментариях и можно еще внизу подписаться на канал и компания google будет уведомлять о выходе новых видеороликов все всем пока всего доброго